«Такое одно место, что трудно было удержаться от слез», — сказала Нина Ивановна и отхлебнула из стакана. Сегодня утром вспомнила и тоже всплакнула. — А мне все эти дни так не весело, — сказала Надя, помолчав. — От Отчего я не сплю по ночам? — Не знаю, милая.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 и самая дешевая из них, по словам бабушки, стоила триста рублей. Суета раздражала Сашу. Он сидел у себя в комнате и сердился. Но все же его уговорили остаться, и он дал слово, что уедет 1 июля не раньше. Время шло быстро. На Петров день после обеда Андрей Андреевич пошел с Надей на Московскую улицу